37-летняя Евгения Смирнова разбилась насмерть в результате падения с восьмого этажа на острове Пхукет. Инцидент произошел в ночь на 31 мая, сигнал о происшествии поступил в полицию Патанга в 4 часа 30 минут утра. Позвонивший сотрудник кондоминиума в районе Кату сообщил, что на территории обнаружено тело женщины, вероятно иностранка славянской внешности. Погибшая лежала рядом с зданием, по всей видимости, выпав из окна квартиры, в которой она проживала. Прибывшие сотрудники полиции опознали женщину как гражданку Российской Федерации 37-летнюю Евгению Смирнову, она арендовала квартиру на 8 этажей и накануне смерти ее видели в компании нескольких иностранцев, с которыми россиянка распевала алкоголь. По предварительной версии, Смирнова погибла в результате травм головы, которые она получила при падении с балкона, также на теле женщины были обнаружены небольшие порезы и царапины, а в правой руке был зажат клок волос. Следователи направили тело и обнаруженные улики на экспертизу, чтобы установить истинную причину смерти россиянки, а также кому принадлежат волосы. Осмотр комнаты покойной показал, что раздвижная стеклянная дверь на балконе была открыта. На столе стояли бутылки и стаканы со спиртным. На полу ядом с кроватью была найдена упаковка с презервативами, один из них был вскрыт. Также были обнаружены пачки сигарет и пепельница. Полицейские рассматривают несколько версий произошедшего, возможно это было случайное падение из-за неосторожности, так как перила на балконах в здании кондоминиума расположены очень низко, особенно для людей со среднестатистическим европейским ростом.